Шестая часть решения задачи D17. Итак, решение. Вот пошло решение. Показываем главные центральные оси инерции тела Q. Кси, Ита, И, Z а также силу G, момент M и составляющие реакции. Ну, вот эту часть мы сделали, внешние силы и моменты показали. Но здесь еще указали главные центральные оси инерции. Главные центральные оси инерции. Что это означает? Ну Центральные оси, это значит проходящие через центр массы. Центральные называются проходящие через центр масса, а главное значит, центробежные моменты инерции равны нулю, значит, относительно этой оси. Какие это оси? Значит, естественно, там ось симметрии попадет в них. И перпендикулярные, значит, оси симметрии, значит, перпендикулярные две оси. В данном случае вот Си и То есть, вот они указаны. Это у нас система, значит, что? координатных осей, связанных с вращающимся телом. Значит, вот ось Z, она проходит вдоль, значит, стержня OO1 по высоте цилиндра и в перпендикулярной плоскости, то есть параллельно вот основанием делит, то есть плоскость xi и ita. То есть x, y и z, но движущиеся вместе с телом. Вот это наши оси, здесь указаны. Все остальное мы уже указали. Вот эти составляющие реакции в точке А и в точке Б мы указали. Я говорил про то, что непонятно почему момент не указан. Ну да ладно. Дальше для решения задачи используем систему уравнений, вытекающую из принципа Даламбера. И вот пошли эти уравнения. Раз, два, три, четыре. 5, 6, но они почему-то не ради экономии места. Вот здесь строчки написали по два уровня. Но вот эти 6 уравнений, о которых я говорил. Что же здесь записано? Здесь записано вот эти уравнения, вытекающие из принципа Ламбера. Вот они, вот эти три уравнения. То есть сумма всех внешних сил проекции на ось Х плюс значит, F, Fx это сила инерции. Но ну, вот теперь, наверное, все-таки стоит рассказать вот это чуть поподробнее. Итак, вот как это делается. Вот как получим, например, вот это первое уравнение. Я говорю первое уравнение у нас. Давайте мы сменим оттенок. Итак, первое уравнение у нас звучит так: сумма всех сил внешних в проекции на ось x плюс, значит, сила инерции в проекции на ось x должна равняться нулю. Проецируем на ось x эти силы. Вот они у нас. Значит, вот эти сразу уходят в ноль, потому что они лежат, что на, на перпендикулярных осях y, a, z, a, y, b, соответственно, они равны нулю. Сила g, она параллельно оси z, она тоже равна нулю. Моменты в уравнение проекции сил не входят. Я говорю, момент это пара сил. А пара сил, проецируясь на любую ось, взаимно уничтожаются. Пара сил это 2 что? Противоположно направленных вектора с одинаковым модулем. И так остается только вот эта сила xA и xB. Мы их направили по положительному направлению оси. Поэтому сюда вошло, что xA плюс xB. Дальше у нас должна войти проекция силы φx. То есть вот то, что здесь написано. Вот эта штука. Откуда она берется? Mxc, омега квадрат плюс MYc на ε. То есть вот это m XC омега квадрат плюс MYC умножить на эпсилон равняется нулю. То есть, вот, вот это уравнение в таком виде. Ну, и, естественно, оно берется из определения. То есть, сила, что такое сила инерции? Я напоминаю, сила инерции это минус c. То есть, ну, вы видите, что значит, здесь у нас есть момент. Фактически у нас это означает, что это у нас εc, извиняюсь, m, yc. Это не индекс подстрочный, это yc. m умножить так. И, значит, здесь m есть, а это у нас, соответственно, координаты. То есть, я беру распроекцию на ось x. То есть, я написал, что fx равняется минус m, a, c, x. Осталось определить только что. Вот это самое a, c. А c мы определяем, я уже, мы об этом говорили, специально я напоминал, чтобы мы вот вот, вот по этому правилу, то есть v омега r a равняется v с точкой и так далее, вот эти правила. Теперь мы можем их, правда, конкретно применить, то есть, я напоминаю, радиус вектор у нас точки, вот, например, от точки А проходит x, y, z, соответственно, скорость равна vx, vy умноженная на 0. Омега равняется 0,0 в z. Но мы можем сейчас вычислить как раз эти в и в То есть скорость превращения равняется чему? Омега умножить на r векторном. Я напоминаю правила векторного произведения векторов. Стоит это делать или нет? Ну, я думаю, стоит. Лишним не будет. Давайте здесь вспомним. Если нам даны два вектора, a и b, то их можно вычислить по-разному. В частности, простейший случай это что ИЖК записать как вычислить определитель такой. В первой строчке орты осей x y z то есть единичные векторы направления оси OX, OY и OZ. Во второй строчке координаты первого множителя. В третьей строчке координаты второго множителя. И это будет равняться, если мы раскроем по первой строке, значит умножаем первый элемент первой строки на вот этот алгебраический определитель. То есть и умножить на что? ay, а, b, z минус, что? az, а, b, y, вспоминаем по математике. Плюс, ну в данном случае, g на нечетном э, на четном месте, поэтому будет на нечетном. То есть это 1,1, это 1,2. Индекс на нечетном, значит, будет минус, значит, что? g. И здесь что будет? ax, а, x. Вот вычеркиваем эту строку этот столбец. Остается вот этот определитель. АХБЗ минус бх плюс... И вот третий, значит, это ОРТ. Да. Вычеркиваем, значит, этот и этот строку и столбец. Первую строку, третий столбец. Остается вот этот определитель. АХБУ с плюсом минус вот эта диагональ АУБХ. Вот правило, по которому вычисляю, значит, что? Если я вычисляю вот этот вектор c, значит, вот это у нас координата cx. То есть, cx всегда равен чему? axbz минус azbx. cy чему равен? Минус. У нас здесь стоит общий минус. Минус axbz минус azbx. И cz координата, соответственно, всегда равна чему? а X, B, Y минус а Y, B, X. Ну, на всякий напомнил. Всякое бывает. Может быть, в этот момент вылетело из головы. Вот как определяется векторное произведение. Соответственно, здесь вычисляем векторное произведение. Омега на R. Это у нас будет что? I, G, K. Оп. Определитель. Значит, I, G, K. Здесь у нас будет омега. Это у нас что? 0, 0. Но омега Z это как раз и есть по модулю все омега. То есть у нас весь вектор лежит на оси Z. И соответственно здесь будет что? X, Y и Z. Это соответственно равняется. Значит и здесь вот это минус это. То есть минус омега Y. g вычеркиваем. То есть плюс g, извиняюсь, минус g на нечетном месте, а1,2 элемент. Это вычеркнули. Осталось 0z минус значит, что минус x омега. Ну и здесь вы вычеркнем. Здесь два нуля, то есть равно нулю. То, что я и говорил. То есть плюс k умноженное на 0. Ну, конечно, лучше все-таки я рекомендую всегда представлять в виде минус уводить, То есть всегда представлять как сумму векторов то есть, вот этот минус на минус писать вот так, омега x. Вот наш вектор значит, скорости. Он имеет вот в таком, если его представлять, то есть как вектор. Вот я его здесь представил как vx, vy на 0. А сейчас я его вычислил. То есть, этот vx, vy, то есть, в координатном виде он будет выглядеть вот так. Минус омега y, омега x и 0. Абсолютно аналогично мы вычисляем, что сейчас Абсолютно аналогично мы вычисляем ускорение вот по этой формуле. То есть а равняется производной от скорости, ускорение равно производной от скорости равняется вот такой сумме двух векторов. Вот первый вектор равен векторному произведению вот этих двух векторов, второй вектор равен векторному произведению вот этих двух векторов. Получаем. Соответственно, а равняется у нас эпсилон на R плюс омега умножить на V. Или равняется I, G, к Здесь у нас что? Эпсилон у нас, напоминаю, лежит по оси Z. То есть он у нас, этот вектор... Этот вектор вот лежит на оси Z. Значит, его координаты X и Y равны нулю, А весь модуль он и равен Z координате. И здесь, соответственно, будет X, Y, Z. Плюс. И здесь что будет? И, Ж, К. И здесь у нас будет 0, 0, Омега. А здесь будет минус Омега Y. Омега X. 0. Равняется и вот пошли вычисления вот здесь у нас. И абсолютно аналогично. Вектор и у нас. Здесь будет значит, вот этот определитель минус, эпс, минус эпсилон y минус g. Давайте плюс, а там поменяем знаки внутри. Плюс g. Вот этот определитель 0z минус эпсилон x, то есть будет с плюсом эпсилон x. Плюс и, значит, у нас будет что? И от второго. Здесь у нас остается вот этот определитель 0,0. И омега, омега, х с минусом. Минус омега минус квадрат, x. И здесь у нас g остается 0,0. И ну, минус g, по идее. Но мы превратим плюс и здесь поменяем знаки. 0,0 это с плюсом. И здесь с минусом превратится в плюс. Значит, омега квадрат, y Соответственно, ну и к у нас будет что? Здесь два нуля, Про K нулевая, значит 0 будет общий. То есть ускорение у нас будет состоять из таких компонентов: минус эпсилон минус омега квадрат x плюс g эпсилон минус плюс, то есть омега квадрат y. То есть мы вычислили, вот таким макаром мы вычислили, что здесь я до этого говорил просто, что утверждал, что вот ускорение будет состоять только из координаты x и y, z-координата будет равна нулю. Вот сейчас мы вычислили это и убедились, что z-координата отсутствует. То есть здесь надо было добавить плюс k умноженное на 0. А x-координаты, соответственно, выглядят вот так, вот, если в координатах выписывать. Это будет значить, что минус эпсилон y минус омега квадрат x, а здесь что будет эпсилон x плюс омега квадрат y. Вот теперь, если мы посмотрим на э, вот это уравнение, я напоминаю, что здесь написано. Здесь у нас написано, что момент инерции в проекции на ось x, то есть берется, что масса умножается на координату x ускорение центра масс и берется знак минус. x-координата ускорения, вот мы ее вычислили, вот это величина. Значит, если я поменяю знак минус, значит здесь два слагаемых с плюсом будут m, y и умножить на массу плюс масса умножить на омега квадрат x. То есть вот то, что стоит здесь. m, ну в другом порядке. О, извиняюсь, здесь сначала очень стремительное потом вращательная. То есть масса умножить на омега квадрат x Плюс масса умноженная на εYC. Вот абсолютно аналогично. Ну, собственно говоря, мы уже вычислили и x-координату, и y-координату. Вот абсолютно аналогично пишется, что у нас и второе уравнение. То есть, мы в нем что делаем? Мы проецируем все то же самое, только на ось y. Какие силы тут остаются у нас? Вот эти силы не проецируются на ось y то есть x координаты z координаты они не проецируются сила g не проецируется момент не проецируется то есть остается только y a и yb оба со знаком плюс то есть y a плюс yb и теперь то же самое еще проекция силы инерции только на ось берется y мы ее вычислили вот эта проекция здесь оба со знаком плюс значит здесь у нас Будет со знаком, кстати говоря, почему оба со знаком плюс, извиняюсь, это я неправильно переписал. А, нет, все правильно, εx плюс, да. Но ну, а здесь что у нас? Ну, оба со знаком, здесь плюс и минус. Вот давайте, вот я и говорю, а почему так? yc, значит, у меня должны получаться оба с минусом, а здесь одно с плюсом. g. Судя по всему, я ошибся здесь. Давайте проверим. g значит минус g. Здесь минус на минус плюс. А здесь еще один минус. Да, здесь вот минус. И здесь, соответственно, g с минусом. Вот это с минусом. Соответственно, это будет с минусом, это с плюсом. Все правильно. Ну, вот я, чтобы вот не допускать таких ошибок, я, в принципе, раскрыл. Вот суть, как получены вот эти силы инерции, как получена ее проекция на оси x и y. Ну и, соответственно, на Ось Z в третьем уравнении. А уже вот эти вычисления немного уже ввиду нехватки вот времени. Хочу оставить на вашу совесть. Ну вот, таким образом, значит, вычисляются, что вот эти проекции. То есть... Проекции силы инерции и проекции всех внешних сил на оси X, Y и Z. Тут еще написано третье уравнение. Но третье уравнение, я говорю, остаются какие у нас силы. Только те, которые имеют координату Z. То есть x, y составляющие в ноль, превращаются в проекции на оси Z. Остается только ZA, сила вот эта под пятник вертик. Ну и сила тяжести. Она со знаком минус берется, потому что она направлена против оси. но ну, а это по оси. Значит z, ZA минус z проекция, значит, сила инерции на ось С, на ось x равна нулю, поскольку Z-координата, Z-координата, да, это я опять зря написал у нас пространственная, третья координата у нас равна нулю. То же самое я, по-моему, здесь, допустим, нет, здесь я 0 записал. Ну вот, таким образом мы получаем вот эти что? Три уравнения. Раз, два, три. Сейчас рассмотрим еще, как мы получаем вот эти три уравнения, то есть Напоминаю, это вот эти уравнения с, в принципе до ламбера. Вот эти, вот эти нижние. То есть сумма моментов всех сил плюс моменты соответственно силы инерции. Эффективной силы инерции. Но об этом в следующем фрагменте.